Мир вам, дорогие друзья. Мы имеем чудесное служение сегодня. Как я всегда говорю, это праздник, и великий праздник у меня. Я его сравняю как ничуть с Пасхой, потому что это драгоценно для меня. Особенно для моей жизни, я знаю, как каждому она, это драгоценность. Почему? Потому что он меня должись. Он меня должит. Два года назад он меня должит. И я должен ценить этим. И я должен провозглашать эту победу Божью, друзья. Потому что на Голгофе он пролил кровь, чтобы искупить нас, дорогие друзья. И брат говорил многое. И псалмы поются о страдании Христа. И мы приходим сюда не для того, чтобы сделать какой-то обряд, но чтобы исполнить Слово Господнее, которое написано. Я одному сказал американцу, что мы делаем служение, и вот как в Библии написано, Иоанна 13 глава, мы исполняем это, он удивился, говорит, это когда-то раньше было он, в Америке так. но сейчас все упростили. И он говорит, я хочу быть участником в этом. Это сказал американец. Дорогие друзья, мне так стало радостно, потому что люди знают и многие не хотят исполнять. Но Слово Божие нас ведет к тому, как брат сказал, это служение любви, я всегда это говорил, это мы исполнили, мы показываем любовь к брату, любовь к тому. Знаете, такой момент, такое отступление, скажу, как-то у меня был момент такой, я одного брата так не очень мог переносить. И победа произошла, знаете, когда в этот день участие хлебопреломнение, я увидел этот брат, идет ноги омывать, и я пошел, омыл ему ноги в этот тот день произошло прощение произошло победа Я не ждал от него я ждал я сделал себя потому что сказал Илюшка ты должен это сделать потому что это ты не увидишь господа ночь придет ты не знаешь что тебя ожидает а может утром не встанешь, и это ты должен быть чистым сердцем встретить Господа. Ты должен поднять глаза и сказать, «Гради Господи Иисусе!» Дорогие друзья, это Слово Божие нас к этому ведет. И когда мы участвуем в этом трапезе, в хлебе, дорогие друзья, мы становимся, мы вспоминаем страдания нашего Иисуса Христа. Мы вспоминаем, мы идем к этому, и мы знаем, кому мы уверовали. И Слово Господне, это я прочитаю 1 Коринфянам 10 глава, я возьму 16 стиха и ниже. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» вопрос задается хлеб который преломляем не есть ли при общении тела Христова дорогие мои апостол Павел задает вопрос чаша благословения которое благослов не есть ли при общении крови Христа неужели мы становимся общение крови Христа и говорит и хлеб который преломляем не есть ли при общение тела Христова и дальше вот, один хлеб, а мы, и мы многие одно дело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Аллилуйя! Дорогие мои, Христос нас научает к этому, чтобы нам приближаться и быть участниками трапези Господней чтобы нам быть участники и в теле, и в крови нашего Иисуса. Как Брат напоминал, когда мы участвуем и мы верим, что Бог исцелит нас. Если ты есть болезни, если часто болезни мы это, и когда ты участвуешь, когда ты участвуешь в теле Христа, участвуешь в крови Иисуса, и ты принимаешь верой, ты принимаешь исцеление. Дорогие мои, принимаешь исцеление, принимаешь прощение Господня. Перед притомом, как брат напомнил, мы каемся, мы исповедуемся пред нашим Господом. И когда мы причищаемся в теле и в крови нашего Иисуса Христа, то приходит прощение от Господа, от грехов твоих. Но когда мы исповедуем грехи, никогда мы скрываем но когда мы скрываем наши грехи, нам не идет это в пользу. Дорогие мои, нам идет это в ущерб, потому что написано в Слове Господнем, немногие из вас больны и немало умирают. Это Господь оставил нас нас Писание. И когда мы подходим к этому служению, мы должны понимать, для чего мы участвуем. Для чего мы берем этот хлеб? Для чего мы берем эту чашу? Тут я не хочу, чтобы она и шла обрядно. Я хочу, чтобы мы понимали эту, суть этого служения. Я не хочу говорить за каких-то церквей, но я хочу говорить за нас. Я хочу за нас говорить, чтобы мы принимали это необрядно совершалось служение любви, оно необрядно должно идти. Оно должно идти от сердца, как брат сказал. Служение, причастие в крови и в теле Господнем, оно необрядно, оно должно идти от сердца. Да, сегодня это служение. И как, дорогая душа, ты подходишь к этому служению? Как твое сердце пред Господом? Ты сидишь, вспоминаешь о страдании Христа, или ты думаешь, быстрее бы закончилось, и я пойду заниматься своими делами. Дорогие мои, суть служения пред Богом – как я прихожу пред Ним. Ты можешь скрыть свое сердце от каждого, но от Бога Всевидящего не скроешь никогда. Потому что Бог все видит – вы знаете, я скажу, такой момент в моей жизни. Да, я, как все, приходил в церковь, и Бог совершал чудеса. Бог делал молитвы, Бог делал свое дело. Но когда я заболел, и когда после болезни Бог дал мне жизнь, я смотрю на жизнь другими глазами. Я смотрю на это все другими глазами, дорогие мои. Потому что это нужно, стоит эта цена. Это стоит цена крови Иисуса Христа. Дорогой мой друг, подумай сегодня, я буду участвовать, я буду протягивать эту руку, я буду брать эту хлеб. Это тело нашего, мы прочищаемся от одного тела. Мы, я беру этот стаканчик, я беру глоток этого вина. Это преобраз крови Иисуса Христа. И я принимаю, с каким образом, с какими мыслями я принимаю альфараменс. Дорогие мои, чудесный наш Господь! Да не будет у нас таких мыслей, а я пойду как-нибудь от сегодня... Пусть это будет служение записано и вам запомнится на всю жизнь. Дорогие мои, Бог меняет. И каждое служение, я вижу, Дух Святой работает по-разному. И так хочется, чтобы Дух Святой работал. И когда мы выйдем отсюда, где мы находимся всю неделю по нашим работам, чтобы Дух Святой работал в наших сердцах. Аллилуйя! Дорогие мои, и Слова Господне я буду продвигаться к этому служению, в котором мы хотим участвовать. Есть места, которые я должен был читать, но я с братом не договаривался. Он прочитал мои места. Я благодарю Бога, что Бог работает. Я благодарю моего Иисуса, любимого, который дает жизнь. Он работает, и я благодарю Его. Я прочитаю, где Иисус Христос в свое время перед страданием, это Матфея, 26 глава, из 26 стиха говорит так. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, и преломил, и раздавая ученикам» сказал, примите, едите, если есть тело мое. Дорогие мои, Иисус, на что Он пришел, Иисус, для чего это все. И тут Он говорит ученикам, в последний раз, совершая эту вечерю, Он говорит им, совершая с ними вечерю, и Он говорит, Он взял хлеб, благословил и говорит, едите раздавая он сказал, примите, едите сиесть тело мое. И 27 стих говорит, и взял чашу, благодарив, подал ее и сказал, пейте из нее все. Ибо сиесть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемую на прощение грехов. Он ясно говорил ученикам открыто. Дорогие мои, но часто мы слышим, мы становимся как ученики, мы слышим, что Христос говорил, Он пойдет на страдания, Он будет это все, Он говорит им, они не могут понять, о чем Он говорит. И часто мы бываем, сидим на служение, и Слово Божие говорится, и проповедуется, и пение поется, и выйдет из собрания, спроси, о чем говорилось, и скажет, «Я не помню». Я не знаю, о чем говорил здесь. Дорогие мои, как мы слышим? Пророк, как говорится, имеет уши, но не слышат. Имеет глаза, но не видят. Я не хочу, чтобы мы были такими, имея уши, и не слышали, что Дух говорит церквам. Або, Отче, сегодня Господь хочет говорить тебе. Сегодня Господь говорит, хочет твоему сердцу. Он может прикоснуться и сказать, «Сын, дочь моя, я люблю тебя, обоотче!» Дорогие мои, и вот Христос, Он берет чашу, благословляет, и Он говорит, 28 стих, И вас есть кровь моя Нового Завета за многих изливаемых для прощения грехов!» Аллилуйя! То, что я сказал, «Просите прощения!» У Господа. И когда ты участвуешь в трапезе Господней, когда ты участвуешь в теле в Крови Иисуса, тебе приходит прощение от Иисуса Христа. Дорогие мои, и дальше в другое место говорит такие слова. Я прочитаю. Нам она очень знакомая. Часто ее читается, но я прочитаю. Это тоже 1 Коринфянам, 11 глава. С 23 стиха, где Павел говорил, он прошел многое, и он говорит так, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, который предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и едите сие с тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание» так же и чашу после вечери, и сказал, сие чашу есть новый завет в моей крови, сие творите только, когда только будете пить в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, сказал, сие чашу есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Я повторяю, дорогие мои, когда мы делаем воспоминания Иисуса Христа, страдания нашего Иисуса Христа, дорогие мои, Господь хочет, чтобы мы понимали, для чего это происходит. преломнение, причастие, воспоминания, страданий Христа. Это не просто так. Это произошло... Победа произошла на той Голгофе. Победа! Аллилуйя! И эта победа совершилась. Дьявол думал, что все уже, все кончилось, но не кончилось. Когда закрыли в гроб, покинули тот большой камень, и он сказал, все уже, охрана стоит, ученики не возьмут его. Дорогие мои, насошел нас сошел ангел Господень в третий день, и камень отвалилась, и все страхи, и воскрес наш Господь. Аллилуйя! Христос воскрес, а воотче! Дорогие мои, Он воскрес для твоего и моего оправдания, и чтобы мы, живя на земле, имели прощение в силе Духа Святом, а воочие! Он хочет, чтобы ты, когда участвуешь в этой трапезе и Дух Святой тебя наполнял, не просто ты так сидел тут. А. Дорогие мои, вы не просто здесь сидите, вы не просто прихожане, но Господь вас возлюбил. И Он сказал, сын, дочь моя, я тебя люблю, ты приди ко мне, открой твою нужду, а я ее увижу. Имеешь исцеление, ты получишь исцеление. Имей веру, хоть как горчичное зерно. Христос не требует от тебя большую эту веру. Он говорит чуть-чуть. Помните, говорит, Бог Христос сказал бы, ну, хоть чуть-чуть немножко, можешь верить. И я скажу вам, хоть чуть-чуть имейте веру. Приди, Господь исцелит тебя. Бог совершит свою работу. Он сегодня будет совершать. Он сегодня делает. Он поднимает, Он воскрешает, Он исцеляет. Аллилуйя. Дорогие друзья, говорят, где в это время, когда человек уже все, внутренне сын разлагается, и говорит, где Он, где есть такой человек живой, есть я среди вас. Надежды не было, что я буду жить. Но великий Бог за пять дней меня исцеляет. Дорогие мои, это наш великий Бог, Которого я проповедую и говорю. Этот великий Бог, Он хочет тебя исцелить, твою семью, И чтоб никто не болел. Аллилуйя! Этот наш Бог, который совершает. И дальше Павел говорит, Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб всей И пьете чашу сию, Смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Поэтому кто будет есть, кто будет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 тот, если пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. А того, многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Дорогие мои, как страшно, когда я участвую в трапезе Господней, и не рассуждая о страдании Господнем и не рассуждая, для чего эта кровь дана была нам на земле, для чего, какая цель моего участия в трапезе Господней, чтобы иметь жизнь или просто иметь осуждение. Дорогие мои, Господь хочет, чтобы мы испытывали себя. И поэтому написано, я еще раз повторюсь, Поэтому, кто будет есть хлеб, сей, или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Участвуешь недостойно, не против пастыра, не против народа будешь виновен, против Господа. Будешь идти против Господа. Аллилуйя! Дорогие мои, это важные шаги. Это важное служение, почему я сказал... Вот помните то место, где написано в Старом Завете, когда священник Ильи сидел, и его дети делали не мерзкое. И он сказал детям, дети, когда человек согрешит против человека, то помолиться можно, прощение найти, можно что-то. Но если человек грешит против Бога, кто станет пролом? Дорогие мои! Это важность этого служения. Кто станет в пролом, когда я делаю дело Божие небрежное? Когда я просто участвую, потому что нужно участвовать. Пусть Господь нам поможет быть участниками в этой трапезе. Пусть Господь нам поможет достойно быть участниками в этом. Давайте мы помолимся коротко мы на коленях встанем на, на наши ноги, и мы коротко сделаем молитву пред нашим Господом, чтобы Господь благословил нас.